Весна, Андрианов. Весна, товарищ старший лейтенант. И подумай только, что наши сибиряки сейчас вот в Берлине дерутся, а мы, как палец к вашне, застряли в этом проклятом преслау. Ничего, сержант, скоро конец. Последние пули летают. Эх, дай-то бог, дай-то бог. Смотреть внимательно и быть наготове. Есть, товарищ старший лейтенант. Yeah. Наташенька, недурно, совсем недурно. Тебе понравилось? Понравилось, голубушка, понравилось. Поздравляю вас, Надежда Георгиевна. Искренне удивляюсь, как вам удалось сделать с Наташей этот чудесный вокалист. Удивляюсь. Да, Наташенька, сегодня вечером заходил к нам один военный. Хотя бы это лучше дома. Идемте, Надежда Георгиевна. Я уже его видела, дядя. Наташенька, поздравляю, Прими в знак моего восторга. Спасибо, Гриша. Молодцом, Наташка, пела очень хорошо. Да, кстати, а что с тобой было? Я увидела в зале Андрея. Андрюшку? Да. Балашова! Не может быть. А -а -а. Да ты ошиблась. Андрей, Балашов! Андрюшка! Разреши, Наташа, представить тебе лейтенанта Андрея Балашова. Здравствуй, Наташа. Вот ты и вернулся. Да, вернулся. Я слушал тебя сейчас, Наташа. Ты какой-то не такой. Ты очень хорошо пела. Ты совсем другой. Большой. Взрослый. А ты... Ты не изменился. Ну, профессор. Вот и вернулся ваш долгожданный питомец. Жалею, коллега, что он не вернулся несколько раньше. Конкурс. О! Вы думаете, это могло бы изменить результат? Уверен, дорогой коллега, абсолютно уверен. Это невозможно! Простите, спешу мой Боренька выступает. Ну, Андрюша, теперь нам с тобой предстоит уйма работы. Как видишь, первое место в этом году занял Оленич, а мог бы занять ты. И займешь. Надеюсь, ты упражнялся там это время? Да фронт не классная комната, Вадим Сергеевич. Здор, здорово, голубчик. Когда у Антона Рубинштейна не было под рукой инструмент, он, он упражнялся на столе, на доске. Да-да, <как> голубушка. Завтра же начинаем работать. Прошу быть в классе ровно в девять. И не опаздывать. А Вадим Сергеевич все такое же. Он очень ждал тебя, Андрей. А ты? Ты ждала меня, Наташа? Я... Ты знаешь, Андрей, я... Наташенька, я жду тебя. Андрюша, друг, вот неожиданно. Фу, какой ты шикарный, весь в орденах. Ну, здравствуй. Здравствуй, Борис. Поздравляю. Осторожно, руку руку. Не жми так сильно. Перед концертом боюсь за руки. Наташенька, ты обещал слушать меня из зала. Да, да, Борис. Послушайте, Андрей, я буду играть листа, и мне очень хочется знать твое мнение. Ну, конечно, Борис, с удовольствием. Голубчик, вас ждут, все уже на сцене. Иду, иду, Григорий Семенович. Вы волнуетесь больше меня. Ну, голубчик, пожалуйста, поскорее. Ну, я не прощаюсь. Он что, Наташа, по-прежнему ухаживает за тобой, да? Он очень хорошо стал играть, Андрей, ты знаешь, Такая техника просто невероятная. Пойдем послушаем, а то надо обидеться. Пойдем. Что с тобой, Андрей? Ничего. Я просто играл лист. Я спрашиваю, что с тобой, Андрей? Чем ты взволнован? Послушайте, Вадим Сергеевич, как он играет? Как изумительно он играет! Играет хорошо, но ты, ты будешь играть лучше. Есть пианисты, которые блестяще подражают установленным образцам. Это хорошие пианисты. А есть пианисты, в игре которых звучит голос эпохи, голос сегодняшней жизни. Это чудесные пианисты. Если ты будешь работать, то ты... Владимир Сергеевич, знаете ли вы, что такое фауз-патрон? Нет? А я знаю. Мне он снится каждую ночь. Каждую ночь мне снится этот проклятый немецкий аптекарь потом взрыв. Падает стена, потолок, дым. И добрые хирурги. Играть не сможете, а жить сто лет. Сто лет. А зачем? Зачем? Ведь я же никогда не сумею так играть, как играл раньше. Понимаете, никогда. Сложная контрактура левой руки. Вот как это называется. Контрактура. Покажи мне руку. Ну что ж, можно жить и не быть пианистом. Вадим Сергеевич, дорогой мой Вадим Сергеевич, и это, говорите мне, вы, вы, который учил меня в этом классе 12 лет, 12 лет я дышал здесь воздухом музыки, воздухом Рубинштейна, Чайковского, Шопена, Листа. И мечтал, мечтал, что я, простой сибирский парень, смогу совсем по-новому раскрыть их музыку для моего народа. И я уже умел, умел. Вы же сами говорили мне об этом. А теперь, что вы говорите мне теперь, Вадим Сергеевич? Спокойно, Андрюша, спокойно. Все искусства не уходит, как из комнаты. Человека можно искалечить, можно. Но если в нем есть талант, если он настоящий художник, он все перетерпит и все победит искусство. Теперь оно не для меня, Вадим Сергеевич. Я правда. Как ты смеешь так говорить? Ты художник, ты музыкант. У тебя есть мужество, воля. Ты солдат, а не белоручка. Все это в прописи, дорогой профессор. А искусство и музыка там внизу. И даже Наташа, которая могла быть сейчас здесь, там, и аплодирует искусству там, там, там. Ты превосходный, Грамм. Я тогда слушалась, что потеряла Андрея. Кстати, ты его не видел здесь, а? Андрея? Ах да, Балашова. Видишь ли, я так увлекся листом, что не уследил за Андреем. Я надеюсь, ты меня простишь. Наташа, а где наш лейтенант? Где Андрей? Он куда-то скрылся, Сережа. Я сама ищу его. Тащи его к подъезда, Наташа. Мы будем ждать Хорошо. Что с тобой, Боря? Ничего. А я думала, что здесь Андрей. Да, он был здесь. Был и ушел. Что с тобой? Ты чем-то расстроен? Послушай, Наташа, я хотел бы тебя спросить. Я понимаю, конечно, что этот вопрос мог бы задать тебе только твой отец. Но 10 лет ты для меня дочь. Боже, какая торжественная подготовка. Можно подумать, что кто-то просил у тебя моей руки. Нет, нет, Наташенька, это не то. Не то. Садись и слушай. Я тебе все расскажу. Видишь ли, Наташа? Андрей? Ну где же Андрей? Где Наташа? Что с ней? Без четверть-11. Мы опоздали. Какой ужас? Да уж, наверное, все съели. Ну а что ты волнуешься? Без вас же банкет не начнут. Ты думаешь? Ну, конечно. Нет, я больше не могу. Я голоден. Подержи, пожалуйста, Борис. Сейчас я их потраплю. Черт знает что. Пойдем и мы, Сережа. У меня замерзли руки. Пойдем. Борис, Сережа, идите сюда. Они здесь. Не может быть, тебе показалось. Да я вам говорю, они здесь. Я ясно слышал их глаза. Странно. Возьми-ка. Вы что, голубочки? Извините, Вадим Сергеевич, но мы ждем вас. Все уже уехали. Наташа. Я никуда не поеду, Валерий. Я тоже благодарю. Но вы же обещали, Вадим Сергеевич. У нас сегодня такой праздник. К сожалению, голубочки, нам сегодня не до праздников. Пошли, Наташа. Что случилось, а? Сереж? ничего не понимаю. А где же Андрей? Он-то куда попал, а? Нет, тут что-то не ладно, ребята. Нашего Иисуса Христа. А не то эту штуку твою заборт вышвырнул. Ведь у тебя в руках гармонь, подруга песни. Она о красоте больше человека сказать может. А ты ее превратил в бессловесное животное. Верно, дед. А ну сам сыграй. Не могу. И дано, таланту нет. Опять верно. Раз таланту нет, на базаре не купишь. Вот я. С самого фронта учусь. Играю, играю, и все мимо. А ну, граждане, кто здесь есть специалист? Налетай! А дай-ка, друг, я попробую. С нашим удовольствием. Сыграй-ка, приятель, что-нибудь наше, сибирское. Можешь? Попробую. Когда-то получалось. тебя с Сабайкалья, где золотою гора. Бродяга, судьбу проклиная, Тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, В тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, Пред ним расстилался Байкал. Родяга к Байкалу подходит, Рыбацкую лодку берет И грустную песню заводит, Про родину кто-то поет. По-нашему. Да, вот что такое гармонь, милок. А тебе, товарищ хороший, спасибо за песню, утешил. Да что вы. Возьмите, товарищ. Закуривай, друг. Спасибо. Может, моих желаешь? Да у меня уж есть. Вот смотри, Петруха, и рука у товарища повреждена, а играет не читая тебе бегу же еду. А я ж дорозья называйся. А ведь однако ж не зря я таскал за собой эту бандуру. Наскочил волк на козу. А раз так, бери ее, товарищ тебе, владей. Да что вы? Такая дорогая вещь. Зачем же? Да она же мне без надобности. А после тебя я к ней прикоснуться не смею. Бери, бери, бери! Только играй, на стенку не вешай. Хорошая песня. Жай под в нашем деле. О, бери, о, бери, бери, друг. <свят> ну, что Правильно, Петруха? Забирай, товарищ. Бери. Берите. Бери, бери, Спасибо. Пошли, Степа. Пошли. Распространили, парня. Лихой. И точно. <свят> Присаживайтесь, товарищ. Садись. Садись. Сам-то ты откуда? Есть Здесь поготова. значит, наша. Нашинская. А профессия твоя, извиняюсь, какая? Чертежник. На строительство еду, в Курбакан. В Курбакан едете? Хорошая стройка. Я там, между прочим, чайный заведую. Заварен, Горней Нефёдович. Может, слыхали? две ночи. Жаль, жаль. Курите. Благодарю. Курите, курите. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Спасибо. раз, и все на этом месте. Отсмешки! Подведи домкрат и смени скат. Есть, товарищ старшина! Здорово, Кондратьевна! Паркает ты под публика. Опять прокол у тебя, Яша? Да гвоздь тут у вас. Да ну? Ой, ой ой Не гвоздь, а заноза. Зачем это машинбордер? А что же мне, на танке, что ли, по вашему строительству ездить? Вот танкист, он действительно никакого гвоздя не боится, ему что? А вонозы, вонозы танкист не боится. А, вы скажете тоже. Здравствуйте, я тут Захарков. Здравствуйте, Настасья Петровна. Опять несчастье у вас? Да все из-за вас, Настенька. Тринадцатый прокол делаю, ответ от вас никакого. Слово серебро, молчание золото. Ну да, вам только смешки надо много. А вы думаете, мне вот этот чай, он так себе? Он мне вреден, у меня от него и изжога. А вы дуйте, дуйте. Так ведь чай можно остудить, а не сердце. А может, ваше сердце на Кубани оставлено? Да что ж я, петух какой Да нет, зачем же? Однако чужая душа потемки. Девушки! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Николаевич! Товарищ Гусенков! Гутенкова! А, Сержант, дорогой ты мой! Ну вы-то как сюда попали, а? а? Вот это здорово! Давай как будто вы, в роту вернут, да? а? А вот. вы меня в госпиталь сдали, да и забыли. Ну что вы, что вы, как можно? А как же рука <свист> ваша? Кариня Петрович! Это кто ж такой? Это? Это артист! <свист> <свист> да я вижу, вы знакомы! Как же, командир мой! Воевали вместе! Ну, ну да. какие <свист> чудеса! А ну, Настенька, полный почет твоему командиру. Напоить, накормить, да и мне заодно закусить чего-нибудь. Живо! Есть! Настенька, кто это? Командир мой, пустите, ехать! Пару чаю! Товарищ старшина, машина в боевом порядке. Сказ сменил, можно ехать! Обождать! Самолет, товарищ старшина, пассажиры-то! Кругом, шагом! Товарищ старшина, пассажиры! Шагом! Ну, товарищ ты! -то. Шагом! Ох, гусь! Настенька, ну, снова! Да каждого вы сюда, в наши края-то попали, а? А ведь это, Настенька, и мои края Ну, вот не знал-то. А что вы будете здесь делать? Неужто на строительство, а? Ага, на строительство. А по субботам буду у вас вот на этом баяне играть. Выступать будете, как артистка? Настенька! Ну какой же артист, Настенька? Настась Петровна! Ой, господи. Товарищ Кусенкова! Вы чего варите? Чего варите? Самовар! А вы пьете ячем Лопните! Артист! акробат. Давайте, Садор! Опаздывайте! Хорошо, господин Чаю не дадут попить. Систерна, а не человек. <свят> Но значит, влюблен в вас. Это почему же вы так решаете, Андрей? Ильич? Так вот эти, ездят за вами. О, это еще не совсем факт. Человек, может быть, когда влюблен, он подалью мешает. <свят> да. на войну в Сибиря, с Енисеем с тайгою прощался, словно силой для жарких татар, от родимой земли набирался, уходил на войну в Сибиря, с Енисеем с С Енисеем с тайгою прощался. И берег образ родины образ любимой, много видел он стран и дорог, Среди огня и военного дыма, Но в походах ранил и берег Образ родины образ любимой. Тяжелый и длинный Сибиряк воевал под Москвой А закончил войну он в Берлине Он с победой вернулся домой И Енисей его встретил были сделаны с народом, Андрей Николаевич. Небывалый случай просит вас. Может, еще что-нибудь сыграете? Не буду я больше играть. Не могу. Что так? А что ли? Аль музыка не веселит, а? Эх, Корней Нефедорович, разве это музыка? Об этом ли я мечтал, когда учился? Прощение просит. Извините нас. Да, я... Что же это вы нас покинули, Андрей Николаевич? Ушли, ему может, мой друг, еще что-нибудь, а? Просим вас. Просим? просим. Ну, если теть в настроении, так сыграйте что-нибудь. Ешьте, это, Очень растроганы вашим талантом. Так вот и я говорю. Просите его, мужики, просите. Так, просим, просим Андрей Николаевич, просим. Вы. Конечно, сыграю. Пойдемте, я вам спою старинную сибирскую песню. Вот у вас Эй, золотой человек в нашем деле. ему нас здесь посадили? Товарищ дежурный, вот мы четверо летим в Америку на международный конкурс исполнителей. По Владивостоке нас ждет пароход. Я же объяснял вам, товарищ. Туман, приказ по трассе. Но поймите, пароход, каюта, мы же можем опоздать. Довольно, Борис, довольно. Ты и так сказал много. Скажите, товарищ дежурный, да? а что же долго вы собираетесь нас здесь держать? Как вам сказать? До погоды. Простите, пожалуйста. А скажите, что у вас тут имеется? Ресторан, буфет или столовая? Пока ничего. Как ничего? Проемся. Да ведь аэродром-то наш не пассажир. Так что... Так что попали. Ну, а как же все-таки нам устроиться, хотя бы переночевать? Мог бы предложить вам комнату на нашем строительстве. Но это километров 10-12. Пешком? Нет, зачем же. Мы отвезем вас. Товарищ Бурмак, здесь отведете товарищи пассажиров к корне Федочу и подождете их там до утра. Есть отвезти, обождать до утра. Ражу. До, до свидания. До свидания. До свидания. Все. Эх, такую погодку до денька Банатории. Ну, вот и все наше угощение. О, да вы нам здесь целый пир устроили. А скажите, девушка, откуда здесь в тайге взялась сиарайская обитель? Здесь что же, золото моют, сфоровой совхоз, завод. Бумажный комбинат строим. Бумажный комбинат в тайге, в горах. А где же его строить? В степи, что ли? Девушка, скажите, пожалуйста, у вас здесь что только... Самолеты ходят, а поезда не летают. Нет, до станции у нас километров двести. Ой, это ужасно. Ну, кушайте, пожалуйста, а то самовар остынет. Спасибо. Ребят, садитесь. Гриша, а. ты что будешь кушать? Колбасу, сыр или рыбу? Ой, что ты говоришь? <с> <slutters> ну, вы здесь пируйте, а я пойду им займусь. Говорил я тебе, не ешь в самолете. Да, да. да, не послушалась. Спасибо. Вот теперь возить с тобой. В чем дело, Борис? <связь> Видишь ли, Наташа, я, я хочу поговорить с тобой. А для этого не обязательно затирать сидеть. Наташа, я долго ждал этой удобные минуты. Это неудобная минута. Я устала и хочу спать. Иди, Борис. Нам допролете, Сиди. Хорошо. Сами присели бы, Настасья Петровна. Не полагается нам. Так, понятно. Семен, глянь машину. Эй! Эх, Настенька, Настенька. Ну зачем вы мне на реке Днепр жизнь спасли, а теперь ее обратно отнимаете? Да это одно только ваше воображение, Яков Захаров. Нет, вы мной играете вместе с этим артистом-гармонистом. Но я ему... Им... Вы, товарищ Бурмак, Андрей Николаевич, в наш глупый разговор не вмешивайтесь. Но я ему не боян, чтобы он на моей жизни вариации выделал. Я с ним сам поговорю. Только посмейте, только посмейте. И посмею. Кубань. Ш -ш -ш. Спокойно. <клёк> Опять вам задача, товарищ старшина? И твое носа дело, гусь. Иди стол. Есть. Разрешите? Я с посудой. Можно? Пожалуйста. О, да вы ничего и не кушали. И чай не пили. Ай, не по вкусу пришел. Скучно у вас тут, тайга, тайга. Ну что вы, у нас тут народу пропасть. Вот рядом наш комбинат, а на реке пароходы, сплав. А на той стороне в прошлом году олово нашли, завод строит. Жизнь. А может, горяченького чайку принесли, а? Нет, спасибо. А вы что же, на войне были, да? Ну как же, все четыре года. Да у нас тут многие с войны. Вот она какая, а. А как же вас звать? Настенька. А меня Наташа. Очень приятно. Да вы не скучайте, у нас тут хорошо. Вот утром солнышко зайдет. Такое тут, сами увидите. Ну, спокойной ночи вас, спокойной ночи. И вот, только начала определяться картина моего счастья, приезжайте вы. Вот теперь спрашивается, чья любовь старше? Хотя вы и старший лейтенант. Но зачем вы на моей дороге становитесь, Андрей Николаевич? Товарищ старшина, вашу руку. Есть дать руку. Слово офицера. Настенька для меня. Только друг. Повторите это еще раз. Только друг. Андрей Николаевич, товарищ старший лейтенант, дорогой, обрадовался. Девушка, что ты делаешь, ты с ума сошел? Порядок! Корне! А -а -а. Разрешите идти, товарищ старший лейтенант! Иди! Сенька! А я думал, вы подрались с ним! Да что вы, Корней Никиточ? Хороший парень! Яшка-то казак, казак! Андрей Николаевич, да? Народ ждет вас. Слышите? Черт знает, что такое! Неужели они думают, что мы будем выступать в этой чайне? Я вам, ребята, Эй, как покажу. нашел тебе жену. Ну, no! был шофером, я в солдатах за баранкой всю войну. И куда я не поеду, встречу девушку с машком. Только я начну беседу. Не завершенное Проезжай без промедления, Мой приказ пути закон, Мой приказ пути закон. ха ха ха ха а -а -а. Далеко и далеко. Грузовик мой дальше мчится, Фронт уходит за границу, Встретил снова ту девицу По дороге в Бухарест. Разрешите обратиться? только быстро здесь разъезд. Приезжай да поскорее, Видишь, на глаза. Лево вправо, впереди горит Варшава. Гром гремит, вокруг война, а впереди опять она. Здравствуй, милая моя. А я вот не твоя, не мешай, работы много. Десять зоная дорога, вовсе немецкие края. Почему ты не спишь, Наташа? Кто это поет? Ерунда какая-то, официантская трактирная музыка. Ты иди, спи, спи. Да чего ты меня затворяешь? Я хочу посмотреть. Андрей, Андрей здесь. Иди в комнату, Наташа, неудобно. Он может тебя заметить. Никуда я не пойду. А затем и на бумаге. Поехали домой, пой. Путь обратный, путь, путь в Россию, встрети солдата. Гадя пельмени положили к нам Мороз. Этот балаган, Зайдем вниз, Борис. Мы его поставим в неловкое положение. Ну, я хочу его видеть. Ну, хорошо, я попрошу его сюда. Ах, тебе не стыдно? Он что, официант? Пусти, я пойду одна. Послушайте, Настенька, а что этот гармонист, он еще не ушел? Андрей Николаевич? А куда ему уйти? Он здесь живет. Вот я ему ужин как раз ищу. Я хочу его видеть, поговорить с ним. Ну, пойдемте. А вы что, его знакомые? Да, знакомые. Андрей Николаевич, к вам тут пришли. Наташа? Андрей! Наташа! я вас ищу, ищу. Вы плачете? Ничего я, Казахович. Это я сам. Нет, я вижу вас кто-то обидит. Кто он? Вот? Имя его как? Да я ж его в мелкой табак сотру. Кто он? Вот? Никто меня не обидел. Просто я посуду разбила. Видите? Пустите меня. Вижу. Но здесь что-то другое. Здесь. Я вырезал ее у консерватории в тот вечер, помнишь? В тот вечер, когда ты ничего не рассказал мне о себе, не подождал меня и даже не простился, а бежал. Бежал как трус, так сказал про тебя дядя. Вадим Сергеевич, он прав. Я действительно тогда бежал. Я испугался. Испугался? Кого? Самого себя. И я решил, Наташа, забраться куда-нибудь подальше. Подальше от всего. От музыки, концертов, от афиш. И от меня. Прости, Наташа. Но мне было очень тяжело. И я... Я не мог иначе. И вот... Ты снова с музыкой, но где здесь, в этой чайной тайге? Как это не похоже на тебя, Андрей. Ты видишь здесь только чайную, Наташа. А я вижу народ, наш простой русский народ. Это они, вот эти мужики и парни, в трудные дни отстояли Москву и победили под Сталинградом. За годы войны я как-то сроднился с ними. И когда мне стало тяжело, я вернулся к ним сюда, в Сибирь. И ты знаешь, они помогли мне. Они помогли мне поверить, что я еще что-то могу, что я музыкант конечно, не такой, как раньше, но музыкант. И вот в свободное от работы время я стал играть им, петь их же старинные песни, сочинять свои. И, ты знаешь, мне стало легче. Они приходят сюда как на праздник и требуют моей музыки, моих песен. Ты слышишь? Андрей. Наташа. Андрей. <связывая> Извиняюсь. я Николаевич. Иду, иду. А, чушки! А, а ведь действительно Андрей, а? Андрюша! <связывая> смотрите, смотрите. Она хочет петь в таком дому. Зумасшедший, она же охрипнет. Ее надо остановить. А подожди, подожди, не, не мешай. Пусть поет. Сердце мое разрывается, глядя Ой, на вас. Ну как же так? Служили два товарища в одном и том полку. И вот является речь. Да вы не убивайте, он вас полюбит. А я говорю, полюбит. Да не может он не полюбить вас. Не имеет права, да он всю землю вдоль и поперек, не найдет такой, как вы, и знаете, что он вам скажет, ненаглядная моя скажет, от дней моих суровых, нет у меня ничего бы В это я от тебя хотел сказать. Да все робел, боялся, а вот теперь не боюсь. Теперь не страшно. Теперь я не за себя говорю, а за другого. А дороже вас, Настасья Петровна. У бурмака ничего нет, ну ничего не. так. С вами Яша. Не успокойся, Яша. Ой, какой же вы хороший! Начинаем бой! громче музыка. Выходите скорее! на круг. Орливая, что намеете? Выбирайте, даровайся Прошу. Разрешите. Пожалуйста, Прошу вас, товарищ. это уже было. А ведь и было, Наташа. Помнишь наши студенческие вечера на Кисловке? Да, помню. И даже тот же Валь. Веселей, сержант! Выше голову! А насчет этой артистки не беспокойтесь. Завтра же отвезу ее. Посажу в самолет, смахнув флажком и полетит она. А вы тут с ним останетесь. А вы-то как я же. И чего управлюсь. О, да, лезем я по родной стране, но теперь в этот край я влюблен. Вам, строителям, победителям, наш привет, и почет, и поклон. Сейчас оно взойдет. Сейчас взойдет, и все эти могучие леса, озера, сопки. И ты увидишь мою Сибирь, увидишь край мой. Как много в нем, Наташа, красоты, просторы и богаты. А люди, какие люди здесь? Иногда мне кажется, что это богатыри, умельцы, золотые руки. Вот посмотри, полгода назад вот здесь была тайга, жил свет. И редко какой-нибудь охотник заглядывал сюда. Но пришли эти люди, сорвали, им, вырвали тайгу. И скоро здесь будет белое царство бумаги. Бумага. Она промчится по стране, подобно быстрокрылой птице. И может быть письмом ко мне, твоим письмом, родная, возбросить. Смотри, смотри, Андрей, вас... знает что. Она что, летит в Америку или совершает свадебное путешествие? Да вот они, что-то волнуюсь. Ну, наконец-то! Куда это вы запропастились? А мы были на стройке, смотрели восход. Жаль, что вы не пошли с нами, ребята. Это как сказка. Наташа, нам сейчас не до сказок. Ну, прощайся, садись в машину. Ну, прощай, друг. Счастливый, Сережа. Будь здоров. Прощай, Андрей. Прощай, Борис. Гудбай, Андрюша. Good Будь счастлив, Наташа. Берегись. На Не советую. Комары здесь, звери, тайга, глушь, обидеть мог. Ничего, не обидет. Прощайте, ребята. Ну это черт знает что. Ну что ж ты молчишь, Серега? Неужели ты не понимаешь, что это невозможно? Это возмутительно. Неожиданно, конечно, получилось. Но я думаю, она правильно делает. Едем без нее. Никуда мы без нее не поедем. Нам за это попадем. Еще как попадем. И правильно учат вас. Посылает на боевое задание, а вы бы всякие. Где дисциплина? сцеплина? Вот, на губов от всех за это, тогда бы знали, где раки зимуют. Ну, спокойно, старшина, спокойно. Опоздайте, ребят, самолет улетит без вас. Это ты во всем виноват. Да я, ну и что же? Путин Я хочу говорить с тобой конфиденциально. Как мужчина с мужчиной? Да. Тогда пойдем ко мне в комнату. Кстати, там у меня уже был вчера один такой разговор. Пойдем. Мы оба любим Наташу, оба. Но ты, Андрей, эгоист, ты не хочешь ее счастья. А почему ты так думаешь? Как почему? Ты да неужели ты не понимаешь, кто ты кто она? Ты трактирный гармонист. Не по твоей вине, конечно. Я понимаю, война и прочее, а ее ждет слава. Народ, Америка, Европа. Если ты сегодня удержишь ее здесь, она через неделю поймет, что ошиблась и будет страдать. Ну, неужели, Андрюша, ты хочешь свое счастье строить на ее ошибки, на ее жалости к тебе? Неужели ты хочешь, чтобы то А чего она... ты от меня хочешь? Я? Да ты! Я хочу, чтобы ты оставил Наташу в покое и не губил ее жизнь. Ну, хорошо, хорошо, ты обрек свое призвание здесь, а она что? Что она будет делать в этой чай Подавать квас, чай, 100 грамм? Замолчи! Слушай, ты, Андрей... Когда-то ты был моим другом. Андрюш, но это было давно. Андрюша. Это было до войны. А сейчас... А сейчас... А сейчас вы все карты перевернули. Весь план их жизни испортили. И вот из-за вас, можно сказать, слезы проливаются. Из-за меня? Какие слезы? Кто проливает? <звы> да вы садитесь, пожалуйста. Это вам спасибо. Конечно, невелика птица, мог бы постоять. Но кто она? Вот в чем суть. Незаметный герой войны, каких миллионы, тысяч. Но для некоторых, заметьте, одна. И давно одна. А он ее командир. И, может быть, промежду них смерть стояла не один раз. Разве можно девушке такое забыть? Понимаю, понимаю. Настенька. Точно. Она. Боже мой, какой ужас мыль твоя. Зачем вы ходили туда, Яша? Что вы ей говорили? Эх, Настась Петровна. Товарищ Старшина, задержать ответ пассажиров на пять минут. Есть содержать ответ пассажиров. Но тебе, тебе лучше все-таки уехать. Ты понимаешь, ты понимаешь, я не могу иначе. Я не имею права. Не продолжай, Андрей, не надо. Я все понимаю. Но почему ты... Желаю вам, Настенька, счастья, полного счастья. Вы его заслужили. Прощайте. К счастью, никаких помех. Ширите, не поминайте лихом. Я удаляюсь, потому ручаться за себя не могу. Характер. Низкий поклон вашему Андрею Николаевичу. он поет и веселит народ. Вас, конечно. У его нет, Яш. Он уехал. Ушел. Как ушел? Куда ушел? Да забрал свои вещи и ушел. Да тот что? На взмешки шутит. Не позволю! Нападает счастье человека из-за какого-то ржавого гвоздя, а? николаевича да а ведь его нет у нас Вас. Наталья Павловна, да как же это вы к нам, сами или к Андрею Николаевичу? Нет, Настенька, я сама, одна. А ведь вы, Яша, вы мне тогда совсем другое говорили. А теперь вот свадьба у вас. И вы оба такие счастливые. Я очень рада, очень рада. Видишь, медведь, что наделал язык твой глупый. Исима ему писала, телеграммы. А ответа нет и нет. И его нет. Вот они... Ладно, разобрался. Вы меня, Наталья Павловна, простите, ради бога. Это я из-за нее, вот из-за птахи этой. Из-за меня все, Наталья Павловна, все из-за меня. Обожди. Вот мы тут женимся, свадьбы играем, веселимся, а хорошие люди страдают, по свету мыкаются. А кто виноват? Я виноват, Наталья Павловна. Ну что я... вы, Яша? Да вы ты тут при чем? Как при чем? Нет, позвольте, если Бурмак виноват, он за спину других не прячется. А раз так, ни на какую Кубаль мы с тобой, Настя, не едем. Точка. Это еще зачем? А затем Искать будем вашего Андрея Николаевича и все им объясним, все расскажем. Правильно, Яша, мудрец. Ну как же мы его найдем без адреса? А как я птах свою разыскал? Да не то что адрес, приметы никакой не было. А тут такой человек, да мы его по песням найдем. Пешня, тут и он. Правильно. Одевайтесь, Наталья Павловна. Верь, Наталь Павловна, дети, одевайтесь. Эх, и лошади, как раз у крыльца. Достанции, там домчат. Одевайтесь, Наталья Павловна. Поехали. Потокою, потокою, потокою, потокою, потокою. Ведомая, дикая, седая, медведицею белую себе, за камнем, за Уралом пропадал, звала, звала меня в серебряную шить, что вы шить, где конец раздора? Может быть и нет не конца, Но к ней тянулись за вольгодной долю Отчаянные русские сердца. Наташ, да подумай, наконец, о себе. Но если бы он помнил о тебе и хотел увидеть тебя, он мог бы написать, написать хотя бы две строчки. Ну, где эти строчки? Ну, где? Их нет. А ты забросила концерты, бегаешь, ездишь за ним по всей Сибири, как ха, жена декабриста. Да кто он, в конце концов? Князь Трубецкой, Волконской? Я прошу тебя, Борис, ведь ты же дал мне слово. Послушай, Наташа, но мне обидно. Обидно, что ты не замечаешь человека, который тебя любит, для которого ты все, понимаешь, все. Не начинай, Борис, не надо. Наташа, неужели ты не хочешь счастья? Настоящего тихого счастья, где не будет никого, кроме нас и нашей музыки. Ты все это уже говорил, Борис. Прости, но мне надоели твои бесконечные восклицания. Да и, признаться, музыка твоя. Ты только порхаешь по клавишам. Ведь ты молодой, талантливый, как будто не глупый, но как ты не похож на тех людей? Вот, например, Яша Бурмак, с его широким русским сердцем, или Настенька, или Кармейне Федорович, или Андрей, с его настойчивым желанием вновь найти себя. А ты, ты живешь лишь для себя, любуешься своей игрой и любишь только самого себя. Ах, вот как! Значит, я эгоист-обыватель. Да. Нет, Наталья Павловна, я артист. Меня знает вся страна, вся Европа. Меня слушает по весь мир. И глумиться над моим искусством я не позволю даже вам. Прощайте. Вы же покидаете нас, Борис Григорьевич? Да, покидай, Вадим Сергеевич. Не навсегда. Наташа стала невыносимой, она оскорбила меня, мое искусство. что Мою музыку, я не потерплю этого. И правильно, голубчик, не терпите, не терпите, это уж слишком. Прощайте, Вадим Сергеевич, вы должны понять меня, как музыкант, музыкант. Понимаю, голубчик, вполне прощай, понимаю. Прощай. Прощайте, голубчик. Наташа! Наташа! Наташенька, что у тебя вышло с Борисом Григорьевичем? Ничего. Я просто сказала ему все, что я о нем думаю. Вот это нехорошо. Зачем же так обижать молодого человека? Но он стал невыносимым. Стал? То он всегда таким был, ты только этого не замечала. Да, возможно. А скажи, дядя, тебе не кажется смешным, глупым, что я, как девчонка, бегаю за Андреем, думаю о нем, ищу его, а он, он даже письма не напишет. Видишь ли, Наташа, ним, очевидно, сейчас происходит что-то. Это Борис. Опять что-нибудь недосказал, недовыяснил. Открой ему дядя, скажи, что я не хочу его видеть. Нет, нет Голубушка, объясняйся с ним сама. Я, я не вмешиваю. Ну я прошу тебя, дядя. Нет, нет, нет. Ну, дядя, пожалуйста. Ну, Мир, надо... ну пойди, дядя, твой. Серьезно? Вадим Сергеевич, нашелся, отыскался! Фух, представьте себе, Вваливается сейчас ко мне вот этого огромного роста летчик, весь в и пахнет в руки вот эту штуку. Открываю клавир. А летчик это а спокойненько. Это, говорит, вам товарищ Балашов прислал, зимовки за полярья. А вот он куда забрался. Мы-то его всюду ищем, а он сидит во льдах и музыку пишет. И какую музыку? Ну -ка, ну -ка. Какую музыку вы послушаете? Вадим Сергеевич, какую музыку? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сказание о земле сибирской. Ой, О, а мы-то его искали. Всю Сибирь всколетили, а он вот где, а И дядя. Тумакуров тут видишь? Тут квитрушки. И все, видать, про в Сибирь. Про нас? А ты ради Сибиря? а? кто? Где работы? Кто меня сюда прислал? Ты и казах кубанцы. На морозе нос отморозил. А Ермак Тимопьевич, по-твоему, кто был? Ну, то Ермак, он Сибирь забыл. А, а я тебя. Ищи, неизвестно, кому трудней было, Ермаку или Бурмаку. Уралом пропадая, спава спава в серебряную ширь. Что в этой шире? Где конец раздолью? А может быть, и нет у ней конца? Но к ней тянулись за вольготной долью Отчаянные русские сердца. Однажды сквозь туманный мрак К грике до подошел ермак, В тот день того хирился и шумел, тебе волны, молнии блистали. тот день была покорена. А племя Ермака, Хабаров, Московитин Все шло вперед, мол, до вершин сполна. Уж больно был, для русского завиден Седой простор, огромный, как луна. И наш казак, нехоженный тропою, Пугая зверя воинской трубою, Дошел, дошел Ветрами Абуян И вот Великая Россия Пред собою Увидела Великий океан Ищи края Что и пышней И чище Найди простор где дремлет столько сил. Валютый царь, сибирские землища, край каторги, смертей и горя превратил. Здесь были пугачевцы, декабристы, народовольцы были и большевики. Здесь Чернышевской на реке Налене творения обдумывал свои. Здесь план восстания разработал Венин, предвидя пролетарские бои. Отсюда с нами, с югой обуянной, в Россию шел он руководить боями. Жизнь. Ты мощно, Сибирь, отвечаешь на труд. Недаром по праву гордится отчизна. Поэмой лесу твои сказкою рут. По тигровым сопкам, по волчьим полянам, Из тундры, из леса, из метр, из болот. Навстречу великим ленинским планам Сибирь золотая встает. Наконец-то мы с тобой одни. Разрешите? Разрешите? <связать> старшина, откуда вы? А <связать> мы здесь рядом едем. Видите, как вас провожали? И вот пришли поздравить. <связать> По законным бракам. Поздравляю, Лерика. И вас не так желательно. А вы сегодня опять в Америку? Нет, не в Америку. Гастроль, значит. И не гастроль. А, понимаю. Свадебные путешествия. <связать> и не свадебные путешествия. А народ наш не только в Москве, да в центре живет. А Наталья Павловна как же? Ей ведь поди скучно будет у нас. Тайга, тайга. Нет, Настенька. Мне теперь ваши края. Такие близкие и родные стали. Это верно. Края у нас что надо. Во всем свете не найдешь таких. Да, Сибирь, Сибирь. Соловенный русский гром. Русский край. Земля, папа, папа, папа, папа, не папа, и в снега папа, и хороша Дороже гора папа, сынов Твоих сынов, душа. Я мама, мама, мама,